Всем привет, с вами Данил Яценко, это Вормикс Mobile. сегодня будет прохождение босса Инженер Меня просили снять прохождение пару человек еще давно, но так я его и не снял, потому что мне просто не везло с прохождением У меня слабенький арсенал, этот босс очень шаровой, я пытался его пройти несколько дней подряд, так у меня не получилось ничего Хотя сам я его проходил без записи, Какое как тогда у меня не было даже кувалд, ну одна была кувалд, но двух не было Сейчас я купил одну кувалду еще, вот и поехали проходить. Я уже сколько фус, я потратил уже на него сейчас. Сейчас я пытаюсь проходить его. Ой, это поражение автоматически идет, потому что барик появился очень плохо. Не барик, а дроид, который ты просто не, не сломаешь. Очень шаровой будет экстренный, сейчас очень шаровой. Да? Я сказал, что, блядь, на барик портанет. Процент в 90 вам портирует на барик. Ладно, это идеальная позиция для дроидов. Лучше некуда, лучше не бывает а то, что Один вверх ты разрушаешь На следующий ход просто минками разрушаешь Уже никакой шара тут нету Ну хотя шара, что они появились Уже есть шара Вот, все окей Тут остаемся Сейчас он может быть даже сломает Нам поможет, пожалуйста Нихуя Ой, блядь, как барики хуёво появились опять. Что за хуйня? Прям... Прям вообще хуево появились. Карту сломали тут. Вставать потом негде будет. Ой, ладно, блядь. О, нормально. Но опять же таки, сейчас я дам Куву. Меня может на барике скинуть, аркеты эти. Я не знаю, тут очень шарусы проходит чуваки, очень. Нам повезло опять. Угу. экстренные брать я не собираюсь, наверное. Пересобираюсь. собираюсь. Блин, не знаю, что делать. Ну, порт тратить надо, да? Порт. Это логично, даже это очевидно. Что надо порт тратить и берем, короче. Ну так про сверхход, и так. Вра антифриз тут можно вставать, тут спокойненько. Вот его сейчас почти скинуло вниз, ну, почти, но не скинуло блядь. Ну, вот сейчас можно дать э, заземлитель и, и сварочкой уйти вниз. Угу. Вот так по прямой можно спокойно до конца хоть э, идти, там париков нету. Он просил ход от его зазема, блять, и что дальше? Дальше опять по прямой, ну нечего делать, просто, чуваки, сами вы знаете, что тут. Ты ничего просто не сделаешь. Вот. Давай сам себя, ну, хотя бы скинь вниз, хотя бы скинь вниз, давай, о, о, о, о, о, о. Ну и что, и что, и что дальше, и что дальше? Что ты мне предлагаешь сделать дальше? Ну, дальше я поставлю Перчу. Есть шансы на прохождение, большие, великие шансы. Но надо поставить перчу вот где-то вот так вот и дать кувалду. Я надеюсь, что нас Перча спасет. Потому что если она не спасет, то я этого пидораса возненавижу всей душой. Она его не спасет, скорее всего, меня точнее. Нет, спасла, помогла. Спасибо, Перча, спасибо. Я тебе те благодарен от всей души, Перча. Я тебе просто благодарю, что ты помогла мне спастись. Спасти мою жопу великую, блядь. Вот, э -э, смотрите, что я делаю. У меня есть шанс достижения все выполнить. Пока что ни один не провалился. У него 400 хп, но тут самое сложное начинается сейчас именно, чуваки. Потому что, блядь, у него сейчас ворота пойдут. В конце, это ж котик, это шкотеечка тупая. Сейчас он еще будет меня уронить как-то, блядь, я не знаю как, что тут может произойти эм... Ну, во-первых, сейчас эти... Нет Я, я знаете, что дел... сделаю сейчас? чтобы он потерял ход от блока Нафиг мне сейчас не надо чтобы он ходил Где можно стать Где можно стать Где можно вставить? Ну, вот тут можно вставать, чуваки Я не знаю Я сейчас даю дробашек Не дай бог у ворот Тут Встаю, сейчас э, он просирает ход, потому наш блок Отлично, уворот был Барик я сейчас трачу, блядь, какой же сейчас Сейчас реально можно пройти его э, Ну В смысле пройти нормально его Души может, души, души, души Как вы думаете, души? Нет, я очкую души просто Ну, ладно, давайте сейчас рекены, блядь Я не знаю, что делать, чуваки, я не знаю Просто я я, я в панике просто сейчас нахожусь. 200... Сколько у него там хп, блядь? Не, я, пожалуй, вот сюда пойду. Или туда, сюда нельзя, блядь. Э, блядь, как опасно, блядь. На самом деле, меня сейчас может утопить. Ну, не утопить, а... Да, я это и говорил, то, что у меня может... Под выносы по поставлять постоянно, блядь. Ой, блять. Ладно. Просто мне сейчас надо его поли-бомбить. Затянуть Если я не затяну срезубца, но ну, блин, ну. Не знаю, чуваки, не знаю. Очень опасный ход этот, этот вот. Очень опасный ход. Но все-таки у меня получилось. И сейчас главное, чтобы я... Чтобы я выжил, блядь. Чтобы ничего не случилось такого, что я не хочу, чтобы случилось, блядь. Ага! Фух, как мне везет пока что. Не-не-не-не-не, чуваки, не-не-не. Вот смотрите. Я не буду рисковать. Ну, пошел он нахуй, чуваки. Я сейчас могу пройти его 100%. Зачем мне рисковать? Зачем? Спросите, у мне рисковать? мне? Ну, его нахуй. Я сейчас просто пробурюсь туда. Пошел он нахуй. Уебок этот ебаный. Нахуй мне сейчас рисковать? Угу. Я хочу достижение выполнить, чуваки, но я очень боюсь оставаться где-то. Вы поняли. Вы поняли, что я имел в виду. Я хочу достижение пройти. Мне нужно остаться под этим. Под уроном. Ну, под атакой. Во, во, во, во, во! Видео идет, да, запись идет. Чуваки, это победа. Угород был. Аллилуйя. Аллилуйя. Я прошел три... три достижения за один бой, за инженера. И на видос снял. Идеально, идеально, чуваки. Идеально. Переход хода. Переход хода. Только не вылетай, ну, пожалуйста, блядь. Что нибудь Wi-Fi пропадет. Э! Э! Интернет пропал. Пропал интернет, сука. Переход хода. Переход хода, пожалуйста, переход хода. Как вы все поняли, у меня произошел вылет э, интернета и я не получил э, эти ачивки все, это очень обидно, и мне пришлось его перепроходить еще раз, но уже прохождение я записывать не стал и я уже офлайн прошел его, но получилось только выполнить два достижения вместо трех и это очень обидно, я там напоролся на барик, когда выполнял выполнял второму разу. Зато я убил его же ракетами и не дал создать больше одного дроида, и мне еще придется его один раз пройти потом в будущем. Но уже не попасться на, знаете, на, на, на лазер, но это в будущем, уже пока что мне будет его лень проходить. Вот, Я бы мог пройти все три за один бой в прошлый раз, но не получилось ничего. Вот такое прохождение, дорогие друзья, у меня на канале было. Я его, конечно же, прошел на видео, но победу меня не засчитало, мне просто его перепроходить заново, вот. для того, чтобы показать, что я прошел его. Вот. Ну, конечно же, я прошел его на три достижения, а получил всего два, что очень даже обидно. Вот. Ну что же, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал YouTube, поблагайтесь ко мне, друзья, всем удачи, и увидимся в следующем ролике, который выйдет очень скоро.